9 июня горло как кинотеатр Шахтер, в котором расположен фонд помощи поможем от Рената Ахметова. Я сегодня обратился к работникам этого фонда и получил от них информацию о том, что фонд прекращает свою работу в связи с отсутствием возможности привести сюда гуманитарную помощь.